Идем в меню Пуск. Выбираем в нем компьютер. Ну, допустим, мы хотим открыть доступ к диску С. Выбираем свойства. В свойствах выбираем общий доступ. Вот здесь кнопка. Подробнее. Я не помню, как она по-русски будет. Нажимаем сюда. Здесь открыть доступ. Дальше идем в разрешение. Здесь уже будет стоять все. Убираем всех. Нажимаем добавить. Дальше сюда. И дальше на поиск нажимаем. так, Теперь смотрим. Здесь будет вот это. Authenticated. Это пользователи, прошедшие проверку. Выбираем их. Нажимаем ОК здесь ОК OK. здесь щелкаем сюда и выбираем пункт право на изменение файлов нажимаем ОК OK. ОК OK. Закрыть и смотрим вот она наша сеть это вот компьютер, к которому мы сейчас открыли доступ к диску C вот он диск заходим, видим что доступ у нас есть вот пожалуйста